Приветствую вас, мои родные, с вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. И самый точный энерговибрационный прогноз для рыбы на эту неделю. Остерегайтесь скоропалительных решений. На этой неделе вы рискуете стать жертвой недобросовестного партнера по бизнесу или вас обсчитает продавец в магазине. Будьте внимательны. Во вторник лучше воздержаться от крупных начинаний, хотя день в целом будет достаточно положительным. На четверг желательно не планировать встреч, неважных, ни тем более очень-очень нужных. А в пятницу вам понадобится такое качество, как решительность и активность. Ну а выходные дни нужны, будут вам новые впечатления и желательно куда-нибудь съездить. Что касается любовных отношений, не факт, что ваша любовь будет обращена именно на того, кто с вами рядом в данный момент. Вы можете столкнуться с человеком, чувство к которому вроде бы угасло, но оно внезапно возродится и пробудет в вас море новых эмоций и переживаний. Среда и воскресенье – удачные дни для романтических свиданий. А что касается финансового вопроса на эту неделю, вот на этой неделе вы можете рассчитывать на финансовую поддержку со стороны, но не пускайте деловые вопросы на самотек, вам потом придется отвечать по счетам. И если вы решили купить квартиру или автомобиль, то это самое время, и вы даже очень удачно сможете взять кредит на эти цели. Я желаю вам самой удачной недели, мои дорогие. Если вам полезны наши прогнозы, ставьте лайки, чтобы мы видели, насколько они вам полезны. Если вы хотите, чтобы ваши друзья тоже могли сверять свою жизнь, свой путь с нашим прогнозом и получать нужные рекомендации для того, чтобы своевременно принимать эффективные решения, ставьте, делайте репост, чтобы максимальное количество ваших друзей увидели это видео. И, конечно же, все вместе, дружно, подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчик, потому что только так вы будете получать оповещение о выходе нового видео. Ведь каждую неделю у нас выходит энерго-вибрационный прогноз, а также масса других полезных а, видео об отношениях а, с собой, с окружающими, с деньгами. Ну что, мои родные, с вами была Елена Дегурова, Содружество яркожителей. На этом я вам говорю пока-пока, до новых встреч!